Так. Имя, фамилия, назовите свое. Павлова Ирина Ильевна. Благодарю. Я без, без маски, почему не обслуживаете? Потому что... Правила нас... торговли мне покажите. За... У нас не правила торговли, у нас внутренний приказ. Не... Приказ не важен. Ну, у нас внутренний приказ. Правила торговли покажите мне за, Какие 2000... за 2020 Мы сейчас... год. У нас масочный режим. Какие правила торговли? Правила торговли предложите. Покажите мне правила торговли. Я вам говорю, масочный режим в городе. Свежей редакции правила торговли. Я говорю, масочный режим в городе. Вы обязаны показать правила торговли или нет? Зачем И... здесь правила торговли? Скажите мне пожалуйста. Зачем И... здесь правила торговли? Скажите мне пожалуйста. Просто я хочу их увидеть. И вам... Откройте интернет, посмотрите. Мне не надо интернет, у вас должны быть на стенде. Где у вас правила торговли? Пойдемте вместе посмотрим. За год, 2020 год принесите правила торговли, пожалуйста. Это вторый. Когда сможете? Правила в правилах торговли есть отказ без маски? Или нет? У нас сейчас в городе масочный. Вы сейчас на уголовную статью нарываетесь в самоуправке. На на уголовную... Нарываетесь? Самоуправство, 330-я статья, ваш приказ меня не касается, это у вас приказ. Ну, поэтому мы вам и отказываем, у нас штраф 500 рублей. Это ваш приказ, а правила торговли важнее вашего приказа, вы можете понять федеральный нет. закон? Нет, не есть можете еще понять? такой же указ губернатора о том, что масочный режим в городе. Пускай правила торговли важнее указа вашего. Я не знаю, кто из них. Ну вот юри... тот, тот юрист юрист, говорите, консультируйтесь. Телефон ваш я вам перезвоню. Нет, вы мне сейчас скажете ваше фамилия, имя, отчество Сотникова Алена Валентиновна. И за отказ торговли на вас будет составлено заявление. А То есть не будете обслуживать без маски? Нет. Тогда мне покажите правила торговли. Я сейчас не могу еще, еще будет составлено заявление за отсутствие правил торговли в новой редакции. Еще да. юридический адрес говорите, пожалуйста. Черноисточенское шоссе 78. Это вот этот. Да. А директор, где находится? На какой писать? Юридический адрес Черноисточенское шоссе 78. То есть корреспонденцию сюда отправлять? Да. Все, благодарю. То есть обслуживать не собираетесь? Должность еще назовите вашу. Уполодитель сектора обслуживания. Хорошо. Благодарствую. И вам доброго дня. А где мои запчасти? Убрали куда все? убрали? Вообще убрали. Мои Нет. запчасти куда убрали? Так, там взято. Вы что воровством то занимаетесь? Каким воровством тут люди идут? Ну что? что? -то Взяты с полки там... товар считается мой. Вы что не понимаете? Своровали да, у меня товар. -то куда да, вы -то их убрали? -то? Дай у нян, дай у дай у дай Костя, ты защиту снялся?